Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня пятница 14 часов по Берлину немецкое время в Москве на час больше Сегодня я хочу поговорить о так называемых духовных скрепах Насколько я знаю впервые этот термин появился в 2012 году, 10 лет назад его ввел Владимир Путин Никто до сих пор Точно не знают, что это такое, но звучит очень так солидно. Духовные э, российские скрепы или духовные скрепы России. Попробуем сегодня разобраться, на чем же, собственно, строятся эти скрепы. Э, ну вот некоторые говорят, что это православие, э, христианство. Да, давайте тогда с этого начнем с православия. Ну, во-первых, хочу напомнить, что православие, собственно, это такой завезенный продукт, это не изобретение российское, а на нем тоже все строится. Приветствую зрителей Виктора Губернева и Светлану Краковскую. Но в последнее время, вот эти 22 года путинского режима, как раз православная церковь очень возросла, я имею ввиду, ее роль возросла, и э, влияние. И вот то, что недавно э, патриарх Кирилл чуть не попал в санкционный список, это совершенно не случайно. Э, чем же занимается э, православная церковь, кроме э, своего непосредственного э, участия, я имею ввиду, э, религиозного? Она э, стала незаметно э, пятой властью после журналистики, Потому что э, мы знаем, что э, церковные деятели, во-первых, часто участвуют в всяких общественных э, передачах и мероприятиях, освещают там что-то, это уже стало таким общим местом. Но они пытаются еще и влиять на умы э, россиян. И, собственно, э, это нарушает э, статью Конституции России, э, где написано, что религия отделена от государства. На самом деле это не так. В России религия, я имею в виду конкретно православную, церковь РПЦ не отделена от государства. Она является одной из ее ветвей власти и пользуется большим влиянием. Хотя сейчас мне кажется, что уже с верой не так все гладко, но мы знаем, что и Первые лица государства ходят, церковь и крестился. Вот Не так давно на военном параде 9 мая министр обороны России Шойгу тоже перекрестился. Как выяснилось, он тоже является христианином, православным, хотя он, собственно, по национальности Тувинец, там больше распространены, насколько я знаю, шаманы, чем православная вера. Но каждый человек может исповедовать любую религию, кланяться какому-то божеству, ничего тут такого нет страшного. Но мы, с другой стороны, должны понимать, что вера это очень такое сугубо интимное дело. И когда ее выставляют на показ, то тут возникают вопросы. Так что с, с вот этой религией не все так просто. И, конечно, Никто не говорит, что религия это плохо или хорошо, но она не должна никак влиять на политику. Она может воспитывать людей, как-то просвещать, но когда она становится инструментом власти, вот конкретно сейчас в данной ситуации, когда идут военные действия на территории Украины, то мы видим, что патриарх Кирилл благословляет эту войну, Хотя мы знаем все заповедь не убей. А он говорит убей. Вот и все. Значит с православием мы немножко разобрались. Теперь по поводу самодержавия. Некоторые действительно говорят, что современная Россия похожа на... Российскую империю дореволюционную, и что вся власть сосредоточена в одних руках, я имею в виду Владимира Путина, речь идет о абсолютной монархии. Конечно, есть некоторые институты власти, такие декоративные, как Дума, как правительство, но они, собственно, ничего не решают, потому что все решает один человек. И это большой минус, потому что не может человек разорваться и решать вопросы лампочек подъезде и э, войны одновременно. А ему приходится это делать, потому что он, собственно, сконструировал такую вертикаль власти, где все замыкается на одном человеке. И это человек Путин. И вот по поводу идеологии, несколько слов хотела сказать, что идеологии, собственно, никакой нет, и это тоже записано в Конституцию и преподносится как какое-то благо. Мы все, не мы все, а многие мои зрители, друзья, коллеги воспитывали в Советском Союзе, и была четкая очень такая идеология. Конечно, она была далека от действительности, мы все прекрасно понимали, что никакого коммунизма нет и не будет, но тем не менее были очерчены какие-то вот эти красные линии, да, как сейчас модно говорить. Что такое хорошо, что такое плохо, э, что можно делать, что попадает под закон э, уголовный, э, спекуляции, например, нельзя заниматься там, или э, менять доллары, э, потому что можно было сесть за валютной махинацией. Было все очень четко регламентировано. Потом, после распада Советского Союза, все пошло наперекосяк, и никто ничего не предложил взамен, какую-то разумную, какую-то внятную идеологию. Сказали, что мы идем к рынку, это можно идти очень долго и не дойти. Вот. Потом Россия любит себя противопоставлять Западу, говорит, что вот есть какие-то ценности, такие именно российские, Хочу или спешу обрадовать, никаких чисто российских ценностей нет. Есть общечеловеческие ценности. И есть некоторые западные ценности, которые Россия встречает, вернее не встречает, а воспринимает в штыки, Ну, такая ценность, например, как толерантность, то есть терпимость. Россия, это, это ей не свойственно, она совершенно не может... О, я приветствую Наталью Шац, наконец-то она появилась здесь. Вернее, она и до этого появлялась, но теперь я вижу, что она смотрит. Привет, Наташа. Так вот, по поводу терпимости и нетерпимости. В России это вообще слово такое даже смешное, потому что настолько градус ненависти, агрессии зашкаливает, что нетерпимость становится одной из главных черт в России. И нет терпимости к другому мнению, к... я уже не говорю про инакомыслие, это вообще можно об этом забыть сейчас, особенно когда все закатано в асфальт. Но тем не менее, да, конечно, вот Россия очень отрицательно относится, например, к ЛГБТ-сообществу. Я однажды принимал участие в телепередаче, как раз была такая тема, и я увидел такую пещерность мышления, что люди даже не понимают, что если у человека, как мы говорим, нетрадиционная сексуальная ориентация, это не его какой-то каприз, это не то, что он просто хочет выпендриться, да, или, например, он, мужчина э, одевается в женскую одежду и, наоборот, женщина мужскую что это просто какой-то вызов обществу. Люди не понимают, что есть у, у разных индивидуумов, так скажем, какие-то особенности. Но в России говорят, нет, нам это все ничего чуждо, нам это все не близко, значит, все мы это все отрицаем. Ну, хорошо, давайте оставим тему ЛГБТ в стороне. Но, кроме того, есть Общечеловеческие ценности, прежде всего, демократия. Вот демократия в России очень э, туго. Хотя, опять же, если открыть конституцию, там все написано, что Россия это демократическое общество э, и так далее и тому подобное, и что есть свобода выражения мнения, что можно выходить на улицу и как-то высказываться. Э, в теории это так, но на практике даже <связать> надо объяснять, что это далеко не так, вернее совсем не так. Для того, чтобы согласовать какой-то митинг, ну, сейчас, понятно, в течение вот этих двух лет был коронавирус, и можно было на это все списать, сказать, что нарушаются какие-то там эпидемиологические нормы, Дистанция социальная, в общем, вы знаете все эти э, термины, масочный режим, мы все теперь подкованы. Но, тем не менее, если э, забыть про коронавирус, для того, чтобы каким-то образом согласовать какое-то там шествие, демонстрацию, митинг, э, в общем, это очень сложно было и в основном власти отказывали, хотя э, такое объяснение совершенно э, заход, находится за гранью э, понимания, потому что э, мы понимаем, что здесь включается просто административный ресурс и э, власть запрещает высказывать мнение, которое идет, естественно, в разрез с э, властью. А это нарушение Конституции, потому что по Конституции человек может высказывать э, свое мнение, которое не обязано совпадать э, с властью. Так что вот это э, один аспект. Второй аспект э, – выборы. Казалось бы, да, выборы – это возможность людям высказать свое мнение, поддержать своих кандидатов, выдвинуть в органы власти законодательные местные э, республик... э, не республиканская, а... ну да, республиканская, собственно, это если республика, я имею в виду федеральные органы власти, в частности Госдуму, но в последние выборы, даже нельзя их назвать выборами, потому что на предварительном этапе были отсечены все оппозиционеры и не были допущены даже к сбору голосов, власть решила подойти в этот раз радикально. Если раньше их срезали на подписи, говорили, что там мертвые души и так далее, то сейчас решили собственно, не заморачиваться не рисковать, а просто их отрезали. И таким образом вся демократия коту под хвост, потому что это не называется демократия. Это имитация демократии, когда допущены правильные кандидаты. Ну, конечно, мне могут возразить, что оппозиция каким-то образом вмешалась и Запустила так называемое умное голосование, чтобы голосовали против Единой России за коммунистов, за кого угодно, хоть за черта лысого. Но э, все равно это не демократия, это э, видимость демократии. И э, таким образом э, на современном этапе в России демократии вообще э, не то что нет, но какие-то ростки какие-то были, вот была эхо Москвы, э, дождь был, все это за закрыли. Новая газета переехала в Европу. Сейчас, кстати, дождь сказали, что возобновит работу из-за рубежа. Журналисты вынуждены были эмигрировать. Так что на этом вся демократия и закончилась. Сейчас скажут, вообще, такое чуть ли не военное положение, какая может быть демократия. Слушайте то, что говорит вам господин... Коношенко, не, помню, не ошибаюсь, его фамилия, из Министерства обороны и другой. Правда, вам, собственно, знать и не нужно. Теперь еще по поводу скреп. На чем держится? Это, конечно, победа в Великой Отечественной войне. Это одна из главных таких скреп, но она тоже уже немножко погнулась. Потому что так долго эксплуатировать эту тему нельзя. И вот этот бессмертный полк уже превратился в какое-то посмешище. И вообще вся эта идея э, не имеет отношения к современной России. Потому что э, тогда была совсем другая страна. Это был Советский Союз. Это была общая победа всех союзных э, республик. извините. А Россия это все подмяла, все это приватизировала и монетизировала. Теперь говорит, что это э, чуть ли не только Россия. Воевала, все остальные тут ни при чем. И, собственно, сегодня это выглядит совершенно неубедительно, вот эта связь времен, тем более в данном контексте, когда россияне воспринимают, воспринимаются, я имею в виду не россияне, а те, кто воюет на территории Украины, ассоциируются именно с немцами. То есть вот такая вот парадоксальная связь происходит. Вот, что еще хотелось бы сказать по поводу своего пути, Но ну, это любимая такая фишка российская, что говорят, что вот России свой путь, что не надо нам вот эти западные штучки, демократия, вот эти выборы, нам ничего не нужно, у нас свой путь, мы идем своим путем, но когда пытаешься узнать, а в чем свой путь, конкретизируйте, пожалуйста, никто не может ничего внятно сказать, в чем заключается свой путь и Какая-то самобытность России и почему, собственно, она должна развиваться как-то особенно, не так, как развиваются другие страны, и что в нем, собственно, что в ней, собственно, особенного такого заложено, тоже мне, честно говоря, непонятно такая же страна как другие и почему она она себя вот так вот позиционирует какой-то уникальностью какой-то самобытностью и так далее и противопоставляет себя естественно западу с, с его западными ценностями то есть российских вот этих скреп нет вот в православии мы уже выяснили да что это завезенный такой продукт и то же самое касается и социализма Марксизм, ленинизм, да, Маркс это все придумал, Ленин немножко подрихтовал, потом сказал, что теперь это, это наше завоевание. Кстати, тоже социализм себя тоже не, не совсем хорошо проявил, насколько я помню. Хотя сейчас говорят, вот шведский социализм, никакой там не социализм, там капитализм. А что касается социализма, то... Может быть, задумка была хорошая, но вот эта мысль о равноправии тоже смешна, потому что в любом обществе совершенно неважно, это первобытные общины строят, это рабовладельческий, это феодализм, это капитализм, это социализм, везде есть разные сословия. О, приветствую Родиона Юрина. Здравствуй, Родион. Везде есть свои сословия, везде есть свои касты, везде есть правящий класс, элита так называемая. Есть простолюдины, есть народ. И никогда не будут они жить одинаково. Вот я помню такую частушку советского времени. Народ и партия едины, пустите ваши магазины. Потому что народ знал, что у партии есть свои магазины, свои распределители, свои пайки. И они совершенно отличались от того, что есть Простой народ. И вот эта идея социализма о том, что все э, люди братья и что все равны, это просто для каких-то наивных, извините, дурачков, потому что все прекрасно понимают, что такое э, равенство и что люди изначально в разных э, находятся условиях. Ну, представьте себе, рождается мальчик в семье первого секретаря обкома партии и какого-то, у какого-нибудь сапожника. Естественно, я приветствую Михаила Болошина и Александра Клевицкого. Здравствуйте, дорогие друзья. Э -э так, Помашу вам рукой. Вот. Естественно, у них разные стартовые условия. И если один рождается чуть ли не золотой ложкой во рту, то другой рождается в бедной семье. Так что, по поводу социализма тоже были большие проблемы. Но сейчас такое ощущение, что вот Владимир Путин, вместо того, чтобы ввести Россию вперед, он ее ведет назад в это, в кавычках, светлое прошлое. И многие почему-то сейчас идеализируют нашу советскую Действительность забывая очереди, забывая дефицит и прочие в кавычках прелести социализма Почему-то все ностальгируют, да, мы были молоды, мы верили в какие-то идеалы Действительно боролись за мир во всем мире, освобождали Анджелу Дэвис и так далее Но давайте вернемся к нашим баранам, к нашей теме по поводу своего пути да, еще одна из скреп, это, естественно, полет в космос Гагарина. Но сейчас Роскосмос, вы знаете, в каком находится плачевном состоянии, поэтому вот спекулировать на теме полета в космос первого человека тоже не приходится. И вот сейчас вот из современных вот этих скреп ничего, собственно, нет, потому что за эти 22 года Россия ничего миру не демонстрировала И вообще вот та модель российская Она совершенно не привлекательна для других стран и вот почему от, отворачивается от России Вот тот же Казахстан и другие бывшие союзники Потому что собственно ничем Россия не может Их так скажем заманить, да, привлечь в хорошем смысле Пример очень неубедительный И собственно то, чем занимается Россия, еще одна из скреп, это, естественно, российская культура, которая сейчас немножко пострадала, я в прошлый раз как раз об этом говорил, да, культура отмены, отмена культуры и так далее, есть здесь такая тема. Но, естественно, это, опять же, к современной России эта тема не имеет прямого отношения. Да, современная Россия наследница Советского Союза и, естественно, вся российская культура, литература Толстой, Чехов, Достоевский, это все, естественно, этим всем современная Россия пользуется, но это уже принадлежит мировой литературе. Вот кстати, я хочу сказать, что вот россияне совсем не знают, например, ту же украинскую литературу, они знают только Шевченко и, в лучшем случае, слышали Ивана Франко, и, может быть, Леси Украинку. И для них это вообще <связь>, терра инкогнито, это очень э, интересный такой пласт. Но э, в Советском Союзе совсем дру другая была такая политика, э, э, не очень интересовались э, Хотя, хотя по-моему, даже была литература, как она называлась, не союзных республик, а как какие-то были авторы разных советских республик. Вот. Но, тем не менее, люди мало знали, интересовались культурой своих соседей, так скажем. Вот, но русскую литературу, естественно, учили. Вот я сейчас смотрю на эту картинку, вот написано авось, да, вот это тоже одна из скреп, авось, авось пронесет, авось получится, это вот русская авось, понадейся, это совершенно такая примечательная вещь, это даже, я думаю, непереводимая игра слов, да, перевести на какой-то язык авось сложно, вот. Вот стабильность написано. Да, стабильность можно понимать по-разному, потому что стабильность вот в данном контексте, то, что происходит в России, я бы поставил знак равенства, стабильность и застой, потому что это... Стабильность очень такая относительная Тем более, что э, уровень жизни падает Так что это нельзя сказать, что стабильно. Но ну, можно сказать, что стабильно он падает и, с, и, с, и снижается Вот там написано «Встаем с колен» Это тоже такой вот мем известный Но можно вставать с колена очень долго и главное э, разогнуться еще и стать в, в полный э, рост Вот под «Встаем с колен» написано «Крым наш» Но ну, это э, такой известный мем с 2014 года и казалось это вообще что-то такое нерушимое да, как скала и вдруг выясняется через 8 лет что оказывается не все так просто а собственно это получилось потому что Крым был незаконно аннексирован Россией и вот сейчас через 8 лет надо уже извините с оружием в руках доказывать что Крым российский вот написано терпимо Воруют. Но насчет терпимости это как раз не некрасиво, потому что я уже сказала, что полная нетерпимость к какому-то э, альтернативному мнению, агрессивность и так далее. То есть никто ни, ни, никого не слушает, все прекрасно все знают. Вот. Но насчет воруют это, естественно, даже не надо говорить. Коррупция это тоже такой вот э, знак но, естественно, это возникло не сегодня. Вспомните того же Гоголя, да, про борзы, щенки и про мертвые души. Это все было давным-давно, и все это вышло на новый какой-то уровень. Но что меня поражает, что россияне к коррупции относятся очень терпимо как раз Вот. К, именно к этому явлению. Они считают, что это норма, что раз чиновник уже получил какую-то должность, занимает какой-то пост, то, собственно, он должен воспользоваться всем, чем можно, служебным положением злоупотребить, для своих родственников постараться и брать взятки. Но, если он берет взятки слишком, то вот тут уже народ начинает немножко бузить, говорит, что не по чину берет. А то, что он берет взятки, люди это воспринимают чуть ли как не норму. Так что вот эти все расследования Навального по поводу коррупции люди воспринимали спокойно. О, приветствую, Леонида Тамаркина из города Аугсбурга. О, так что, что касается коррупции, здесь, конечно, это тоже такая одна из креп российских, на которые все, собственно, и держится, потому что если убрать коррупцию, то все посыпется, потому что это такой горю, горю, горючий смазочный такой материал, который помогает людям решать проблемы. И, кстати, вот я слышал, как кто-то, по-моему, это был Михаил Хазин, говорил, чем отличается, собственно, коррупция от простой взятки. Взятка – это когда человек за деньги делает то, что он должен делать, а вот коррупция, когда человек за большие деньги делает то, чего делать он не должен. Вот в этом вся разница. Ну, простые люди, естественно, с, с, с такой большой коррупцией не сталкиваются, потому что они решают какие-то частные мелкие вопросы ну, за такие не очень, может, и большие деньги. Но, тем не менее, собственно, чиновники делают то, что они должны делать и получают еще какие-то бонусы, от э, простого э, человека. И вот когда вот в обществе созреет до того, что взятки давать это плохо, не только брать, но и давать это плохо, тогда может что-то сдвинется с мертвой точки. Пока я не вижу. Так что это одна из таких вот скреп нерушимых. Это, э, как сказать, не только взяточничество, это коррупция и казнократство, можно сюда сказать. То есть люди используют свое служебное положение и незаконно обогащаются. да Вот сейчас в Молдове находится под следствием господин Дадон Вот одна из статей это незаконное обогащение. Потому что если человек обогащается законно, то есть он платит налоги, он работает, это один разговор. А если ему, извините, заносят, как мы сейчас говорим, в конвертах откаты, вот такой вот, жаргон, да, то это уже совсем другое дело. Ну, давайте подводить некоторые итоги. Собственно, никаких вот истинно таких российских, уникальных скреп я не нашел. Вы можете поискать, может быть, вы что-то найдете. То есть, все строится на каких-то действительно общечеловеческих ценностях. А потом я еще забыл сказать о о Патриархати, адамострои, о а о насилие в семье, вот это тоже очень, очень распространено в России. Но это, естественно, не только российская беда, но есть и за границей. Но в России это все культивируется, и поэтому, например, закон о домашнем насилии до сих пор не принят, и вряд ли он будет принят в обозримом будущем, потому что многие, в том числе, кстати, православная церковь, считают, что если бьет, значит любит. Совершенно дикая такая вещь, потому что любовь, по-моему, проявляется совсем в других, в других ипостасях, да, не в насилии. А в России это считается чуть ли не норма, если мужчина бьет, жену, бьет детей, он говорит, что я их учу таким образом. И это из поколения поколения придется, это такой вот замкнутый круг. И, к сожалению, общество в большинстве своем находится не на стороне жертвы, а на стороне так называемого абьюзера, насильника, который, собственно, выглядит героем. Могу привести пример с артистом Маратом Башаровым, когда была его История. И он ходил по ток-шоу и выглядел чуть ли не героем, хотя он был совершенно антигероем. Но общество российское устроено таким образом, что почему-то жертва не вызывает никакого... Не то, что доверие, но э, ей никто не сочувствует. Говорят, ага, значит, ты, э, тебя ударили, значит, ты сама спровоцировала, сама виновата, так тебе и надо. Э, вот, э, собственно, и все. Так что э, с насилием э, в России э, дела обстоят очень плохо. И э, общество, к сожалению, очень агрессивное, как я уже сказал только что, находится не на стороне жертвы, а на стороне насильника. И пока нет... Никаких предпосылок для того, чтобы общество как-то э, поменяло свое мнение и, и стало на сторону э, жертвы. Вот. Ну что, время пролетело незаметно. Э, всех благодарю, кто э, смотрел, кто пришел, кто тут мне посылал лайки, приветствовал меня. Мы с вами увидимся, я надеюсь, в следующий раз, поговорим о чем-то более таком насущном и конкретном. Если есть какие-то вопросы, пожелания, пишите под этим видео, и мы с вами встретимся в следующую пятницу в это же время, о том же месте, в тот же час. Всего доброго и до свидания.